пам паба па пампам этого разработчика карт? Это тот самый чувак. Вот этот Ассиан Плейн Вой. Я проходил его две карты. Call of Park и World Drop. Dropping 2D. Да, это тот самый разработчик, он мне уже третий раз попадается. Но, в принципе, я в третий раз уже, в этот раз я специально его выбрал, потому что я не знал, какие еще карты выбрать. А его карты, в принципе, хорошие. Поэтому, в принципе, почему бы и нет, почему бы действительно этого не сделать. И, как бы, да, это, если что, карта сегодня, которую мы будем проходить. Это будет карта про дропер, в принципе, в названии вы это уже и так поняли по названию в принципе, что еще могу сказать? А, ну я еще забыл сказать всем привет, да, как бы я лев, да. И сейчас мы будем проходить карту, в принципе, про дропперы, да. Давайте будем сразу же начинать, потому что реально хочется уже наконец-то увидеть эти дроперы и попробовать их пройти. Все, нажимаю на кнопку и... Так, меня начинает тошнить, меня потемнело в глазах. В принципе, вот название карты. Кафот дроп Какой-то, я не успел прочитать В принципе, да и не собирался, ладно Итак, первое испытание, и вы узнаете Вот эту комнату Да, то есть она похожая на Из дропера 2D, да, то есть там были Похожие комнаты, только, ну, понятное дело То, что здесь было только три блока Открытых, и как бы не было вот такого пространства, как здесь В принципе, в 3D, да, ну логично То, что оно должно быть такое Кстати, видите, это уже не совсем дропер Это что-то немножко другое, потому что надо Падать не в воду, а вот на эту подмоску короче, смотрите Сразу показываю то, что когда я Падаю на эти блоки, я сейчас Получу урон И я умру, да, видите, я умер Когда я решил полностью на блок встать А не на краешке был, вот смотрите Есть, я раз и умер так, давай, ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну и Shift. О! Я прям вниз куда-то провалился. Ну, короче, как-то так, да. Прям жестко. Ладно, в принципе, ну, я так понимаю, первый уровень все, пройден. Погнали. Вот она кнопка. И Level 2 Cave. В принципе, у нас было, похоже, уже что-то э, в дропе 2D. Но это как бы, видите, в 3D все. Поэтому, ладно. В принципе, про пещеры был уровень, если что. Так, что, где там, то есть вот у нас дропер, где, вот, вот, вот, а я это с первого раза прохожу, ой, а я же на shift нажал, в чем проблема, я с первого раза туда попал, в чем проблема-то, ну вот, есть, что-то как-то просто, блин, надо, что, на 10 минут что-ли, если действительно так мало, то я, конечно же, буду записывать еще, Наверное, там через месяц увидите еще одну часть какую-нибудь подропил. Не знаю. Погнали. Есть, есть, есть есть. И как бы я почти с первого раза, в принципе, это сейчас пройду. Это реально как-то очень просто. Да, в принципе, единственная проблема это то, что у меня э, как-то подлагивает. Я думаю, это заметно, да. Но я ничего с этим поделать не могу. Так. Ой, да чтоб тебя, чего я не попадаю-то? Я как-то немножко в бок Не очень правильно иду. Так, есть, есть, есть, shift, и мы попадаем в подмотку. Хорошо. Э, а что дальше? У нас тут есть всякая лава. Посмотрим сразу здесь, может быть, надо в лаву прыгнуть. Э! Ты чё? Я упал на какой-то блок, и все я умер. Ну, конечно, тут как бы лаги хотя бы какую-то проблему создают, потому что все таки когда, когда ты вот так вот легко попадаешь, это как бы ну, не очень интересно. Так туда я так понимаю падать нельзя, потому что меня сразу убило. Я не в лаву, если что упал. Давайте сюда. Да, здесь меня не убивает на этих блоках. Вот это уже интересно. А где кнопка? А вот кнопка. То есть надо было на песок душ э, попасть. То есть надо смотреть на какие блоки стоишь. Так здесь у нас песок. Десерт в принципе как-то, э, ну на английском. Так, ой, ой-ой, я упал. Так, хорошо, есть нормально все пройдем мне кто-то не умер сейчас вы видите увидели вы да смотрите вот здесь прям прикольно вот так вот все так давай давай давай давай shift есть есть есть я прошел видите здесь сразу кнопка а там я и не понимал да айс тихо айс а вот это уже не очень хорошо я помню этот уровень он достаточно сложный в 2d был так ну это, конечно... Нет, дроперы на самом деле простенькие, если говорить честно. Я, кстати, выжил каким-то образом. Главное, на боку стоять. Сбоку вот так вот. Да, потому что если я на полном блоке буду, то меня убьет. Так, оп, оп, оп. Shift, Shift, Shift. Да чтоб тебя, блин. Shift не сработал. Так. Можно еще раз попробовать. Да, получается. Нифига себе я хитрый. Да, но разработчик, все таки видите, хоть постарался. То есть, как бы, дроперы сами по себе не особо, если говорить честно. Но, конечно, поинтереснее 2D. Но, все таки так, давай, оп-оп, да чтоб тебя. Здесь такие лаги, как будто, я не знаю, как будто здесь прям, не знаю, дроперы, прям, не знаю, на 200 блоков вниз. Да, вот этого я не очень понимаю, почему так все дико лагает. Ой, вот это было сейчас опасно. Тихо, да чтоб тебя, ч так сложно-то? Опять этот, блин... Холодный уровень, который, как всегда, очень сложный. Да, прям как в 2D. То есть там тоже, как бы, вроде как, кажется, то, что должно быть просто, но на самом деле, нифига. Давай. Вниз. Вверх. Блин, жесть. Я тот уровень, кстати, в 2D проходил уже полтора года назад, чтобы вы понимали, да? Это очень много времени прошло. Я даже не, не верю в то, то, что так много времени уже прошло. Так, Месса. Хорошо, левел 6. Это шестой уровень, что ли, получается уже. Нифига себе я быстро про прохожу прям. Их, наверное, штук 12, прям как там было. Я что-то сомневаюсь, том, что их больше или меньше. Так, так, так, так. В, в Shift, блин, не успел нажать. Ну и не туда, в принципе, упал. Смотрите, я прям правильно падаю на, на бок. Тихо, тихо, тихо. Чи, чи чи чи Так, все есть. Вижу цель. Нажимаю. И Shift-Shift. Да чтоб тебя. Так, все, давай, нормально, прыгай, и как бы не боись. Все нормально. Ну, нет, не все нормально. Я почти вплитык, но не совсем. Так, хорошо. Опа, опа, опа. Да, чтоб тебя, блин. Так, все, соберись. Мы сейчас сделаем так. Я на бок падаю, потом падаю на этот бок потом паду на этот бок и куда прыгать а, -а, -а, а как прыгать подождите а у меня кстати стоит не мирная сложность оказывается я думал мирная стоит давай все походкова оп оп Ну это тупо было давай оп есть есть есть да чё за херня я на давай давай да чтоб тебя блин давай я не могу просто. Лучше бы про проходил, вот честное слово. Или какие-нибудь масштабные дропе Вот эти мелкие дроперы, которые, э, ну, видите, они не масштабные, их вообще сложно проходить. Масштабные намного проще. Тот же Gravity, помните, я проходил. То есть мини-игра такая есть. Э, на Hive MC. Там итог намного проще как-то. Да. Я, кстати, ее хотел записать, но вместо этого нашел эту карту и решил ее записать, потому что все-таки карту, наверное, пойти есть не будет. Чем просто мини-игра. Так, оп-оп, да чтоб тебе, да что так сложно-то реально? 2D был легче. Я, конечно, не особо помню, но мне кажется, то, что явно проще был. Тихо! Ч -ч -ч -ч -ч. Shift! Есть! Есть, есть, есть! Спустя 100 попыток. Кстати, сколько я уже помер? Раз, Вот это мне интересно Сколько я раз помер кто не видит это, потому что, если честно, я не вижу Число смертей 74 Я уже 70 раз сдох Вообще крутяк, блин Хорошо, снов, снег 7, хорошо, это седьмой уровень Это снег Да, хорошо, есть, есть, есть а, Опять умер Хорошо, Но это нифига не хорошо Ладно, давайте, погнали, погнали, погнали Надо как-то на бок на боку, вот так вот сбоку. Сейчас вот. Оп-оп-оп-оп. shift shift Хорошо. Бок есть. Это неплохо. Так, лети-лети-лети. Да и... Да и не прилети. Хотя нет, лучше долети. Так, ой-ой-ой. ой ой ой ой Блин, это было близко. Это было близко, явно. Так-так-так. shift Да чтоб тебя, блин, чуть-чуть. Чуть-чуть косанул. Чуть-чуть косанул, да. Блин, что я за слова такие странно говорю? Как то санул, блин, что я придумаю вообще? Я уже русский язык забыл, ребят, забейте. Да, я русский язык уже совсем забыл, потому что я вообще нахожусь не в России, если вы не знали, да. У меня был ролик на канале, где я рассказывал, где я куда переехал и так далее, всякие новости. Да, в принципе, можете его посмотреть. Если что, я переехал в Израиль, Да. И я поэтому сейчас как бы это. Да. Так, все, давай соберись, соберись. Я когда собираюсь, это, ну, я лучше прохожу, это логично, потому что я как будто специально вот так вот помираю 10 раз, а потом уже начинаю как-то понимать, то, что надо что-то подумать. Да, вот так вот. Оп, бок, бок, бок. Блин, вот сейчас shift забыл нажать. Но я думал то, что срано бы умер. Срано бы умер, наверное, Е. А может быть и нет. Так shift, да чтоб тебе опять забыл нажать я вообще другую кнопку кинематографическую камеру нажал, блин так, это хорошо это нехорошо так, ну я не бомблю не, ребят, я не бомблю, я уже не такой я уже сдержанный хотя внутри я, конечно же, бомблю я нажал на shift я нажал, я нажал на shift ты чё вьешь? я сейчас в точку попал прям хорошую, блин я сейчас попал в точку. Но это не засчитало. Как будто бы я не туда попал, блин, не успел шифт грёбаный нажать. Не, конечно, сложность в этом есть. Я бы попал бы уже, бы, если бы это была бы вода. Но это же подмостка. Это вообще не стандартно для дропила. О, продолжай, продолжай, продолжай так хотя бы попадать. Давай, давай. Есть! Продолжай, продолжай. Я сейчас попаду. К концу концов. Давай, давай, давай. Пропадай, попадай, попадай. Не пропадай, а попадай. Давай. Блин. Шотка! Четко, четко, Я наконец-то, ребята, это сделал. Я уже потратил, наверное, минут 15 на это прохождение этого уровня. Да, Все, отлично. Левел 8, я так понимаю. Офис билдинг. Люди, привет. Ну-ка, подожди. Да чтоб тебя, но ну, я хочу с людьми поговорить. На самом деле, с такой высоты и в принципе и в реальной жизни можно выжить. Не надо мне тут врать. Не надо мне тут врать. Да, так. Подождите, я хочу с людьми поговорить Я не хочу ничего пока проходить <связать> Ух ты, мать твою Ты что в воздухе сидишь? Ой, блин, твою мать Иди ты нахрен, слышишь? А я тебе голову украду сейчас Им стану, блин, разработчиком <связать> Да, потому что Потому что я так хочу Давай, давай, ноги сейчас заберу Все, все, все Я типа разработчик, я как бы знаю, как устроена карта И сейчас все с первого раза Ну Кнопка выйти ту элеватор это что это типа на следующий уровень что ли а как я это сделаю по вашему нифига себе хитрые вы разработчики грёбаные блин как я это сделаю как на человека упасть так там есть какие-то какая-то дыра видимо какая-то стройка они на меня как на клоуна смотрят я должен в дырку попасть не, конечно, это вообще четко, четкий уровень Мне он прям нравится, он прям глобальный Вот этот, конкретно вот этот Дропер, но Как мне в эти дырки упасть Объясните, так там еще будет подмозг А не вода, понимаете Самое смешное Это, блин, для профессионалов каких-то про Проходить, блин, но не для меня точно Да, так, опа В дырку, ой а, Ты, ты, ты, ты, ты что б тебя Капец Так, я опять умер давай допустим я упал сюда я понимаю как это проходить но я не могу это сделать я не умею Да. Так. Ать, ать, ать. в дырочку в дырочку в дырочку а потом в эту дырочку я нашел чуть-чуть не попал чуть-чуть не попал но я могу это в принципе пройти вас уже почти смог то значит я могу это уже хорошо чем мне так не везет объясните мне не на самом деле разработчик реально хитрый блин наставил этих блоков смертельных блин. почти а я не скажу что почти ладно давайте я главное что прохожу постепенно это уже главное но сам уровень мне конечно нравится он не стандартный ты видишь разные блоки понимаете они 2-3 бл... 3 вида блоков это намного интересней когда ты видишь какое-то разнообразие заодно вот это уже называется дропер интересный ой так смотрите какая здесь красота Ой, я разработчик. Я забыл про это. Да. Картины могу сломать. О, картина в руке. Так, хорошо. Вижу опять что-то там непонятное. Короче, думай. Думай, думай. Делаем. Давай, давай. Пошел, пошел. Но не таким же путем пошел. Давай. Надо, короче, вот как делать. Возрождаюсь и быстро лечу. Есть! Есть! Так. Блин, нет. Хорошо, лечу, лечу, лечу. Оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп. Есть, почти. Я в тупо туда влетел. Нет, я хочу живым туда влететь. Не надо так. Почти, почти. Я немножко перестарался. Но я уже понял смысл в принципе. Я Shift не нажал. Я Shift не нажал. Я Shift не нажал. Даже стоп, тебя, блин, я, я все правильно сделал. Все просто, правильно, траектория. Прям как разработчик бы сделал, но я забыл про шифт, самое главное, да, убили эту картину, блин, и пошли пакуить как нормальные люди, так, ну это фигня, это фигня, это все фигня, не засчитывая, не засчитываемся. Вы ничего не видели, блин, да чтоб тебя чуть-чуть там буквально сантиметров надо было проверим Так, так, так! Я шифт нажал, опять! опять! Я на самом деле на него нажал, но я, по-моему, на другую кнопку нажал. Да. А может быть просто поздно это сделал. Shift! Я нажал! Я на эту белый На белый ковек баный, нажал! Блин, почти, ребят, ну почти не считается, надо все-таки пройти это все дело. Я, конечно, могу читернуть немножко, но зачем? Зачем, если надо пройти? Пофигу, что долго, долгое видео получится, но все-таки главное, что я прошел. Видите, я прошел. Я прошел элеватор. А, то самое. Так, я никуда не наступаю. Мы, умные люди, должны все понимать. На эти ступеньки я точно наступать не буду Потому что на них я тогда уже наступил Вы помните, да? По-моему, я на них же наступил и умер Поэтому мы осторожно, как умные люди Обходим это дело И заходим в эллиаватор Да, это что такое? Эх! Закрылось Эээ -э 8, 9, next level Это типа Уровни другие, что ли? Я что-то ничего не понял я так понимаю, это первый уровень, второй и так далее. Но тут не левел написано, но я английский не знаю. Это где я? А, это я здесь, это я уже типа пошел. Ну это ладно тогда, я не знаю, что такое. Нажимаю. Второе место. Back to elevator. Нифига себе. Ну-ка, мне интересно, смотрите, какая пасхалка. Я могу на все это посмотреть. Я же могу на это все посмотреть. Так, на эти блоки нажать. Наступить. А, мне не дают сюда наступить. Ну и правильно сделали. Back to elevator. Хорошо, четверочка. Вот, смотрите. Назад. Пятерочка. Вручает. Так, вот она. Такой вот уровень сундуками. Так, теперь у нас шестерочка это у нас библиотека. Это прям близко было. Шестой мы, по-моему, сделали или нет? Да, сделали. Есть, семерочка. Uh, это я картина где ломал восьмерочка это это я у него украл вот этого я разработчика украл да и следующий уровень это тошнота Блин, да что вы издеваетесь что ли опять это гёбаная тошнота вы помните у меня же в том 2d тоже была тошнота разработчик ты вот собака вообще так картина до свидания так, а как я как я это пройти-то должен? Ч тут дырки всякие? Как я это пройду, люди, алло? Будьте бдительны, блин. Вы чё делаете-то? Хорошо. Это возможно. Ну, в принципе, все возможно, ну ладно. Не проходится, в принципе, но под тошнотой это не очень хорошо. Главное, что тошнота не сразу начинается. То есть у тебя есть пару секунд, чтобы успеть как-то пропаркуить. Ничего, мы, в принципе, и другие уровень прошли уже, поэтому мы это пройдем. Кстати, возможно, он последний, потому что, по-моему, с тошнотой это был последний уровень. Это не точно, но это, в принципе, вполне реально. Да, потому что, в принципе, так-то я почти это сделал. Я не знаю как. Я не знаю как, но я это почти сделал. И сейчас почти, в принципе, вроде как сделал. То есть, понемножечку я могу. Почти чуть-чуть миллиметр вправо и вниз чуть-чуть наверное ну два миллиметра там вправо и вниз да есть я это так легко прошел вы что издеваетесь что ли надо мной что так легко это все прошел смотрите как круто вообще нифига себе я помню как я мучился в 2d это вообще жесть была какая-то кстати смотрите какой он красивый мне прям нравится может быть на превьюшку даже пойдет я не знаю да можно даже вот так вот сделать опа все какая-то картинка у меня уже есть я могу сделать вот так вот. Mm -hmm. <смех> И умееть, да, вообще крутяк. Да, отлично, отлично. Так, есть. Есть, есть, есть. Так, опа. Так, где у нас подмозка? Я уже что-то там вижу. Где-то сбоку. Не знаю, это подмостка или нет, но это похоже, на самом деле. Это похоже. Хорошо, все, я полетел. Первая попытка. Я был близко, на самом деле, кстати, ребят. Так, есть! Нет, нету. Хорошо. Так, так, так, давай, давай, давай. Кстати, ребята, хочу вас попросить о том, чтобы вы э, написали в комментариях, если вы знаете какие-то карты на 1.16, на 1.15, на 1.14, дроперы, паркур-карты, может быть еще какие-то там, головоломки, еще что-то, да, то есть вот это все, ребята... В принципе, пишите в комментариях название карты. И как бы я буду это, это дело проходить. В принципе, я проходил таким образом Миккес пахкух, Да, в принципе, мне тоже там порекомендовали в комментариях. И как бы я это прошел. Поэтому как бы пишите, если вы знаете какую-то интересную карту. Поэтому ладно. Так, все. Хорошо. Допустим, сюда я на краешек падаю. Да чтоб тебя, чё я умираю постоянно. Так. О, тихо, тихо, тихо. Ох уж этот... Напизмаин, который меня уже задолбал, если честно. Но на самом деле реально красиво. Меня прям мне прям нравится, реально. Конечно, умирать мне не нравится, но <laughs> что поделать. Да. Так, ой, ой, в дырку, в дыку упал. Не надо. Не надо, не надо, не надо. Так, оп, оп, в дыку, в дыку, в дыку. Почти есть. Есть, есть, есть, есть, есть. Сейчас все будет, ребята. Сейчас все будет, как обычно, как в принципе. Я думаю, да что это будет легче, чем стройка. Хотя, в принципе, стройка не такая уж и сложная была. Да. Э, ну, уровень простройку, мне кажется, там сложнее, чем здесь будет. Хотя, хотя, хотя, это вряд ли. Не знаю. Так, все, есть... Есть Shift. Один блок назад. Нет. Ч ⁇ так все грустно? Так, оп. Давай, давай, давай. Ты сможешь, ты сможешь. Ты сможешь есть. Я уже даже не знаю, как радоваться. В принципе, я это прохожу так-то на самом деле. Не так уж и долго, да. Вот смотрите, какая красивая карта, реально. Мне она прям очень нравится. Хорошо. The End. Последний уровень. Есть. Это получается у нас либо 12, либо 11 уровень. Здесь у нас получается Endstone. Ну, то есть получается вот этот эндерняк. Так, у нас, смотрите, здесь какие-то блоки обсидианы. Стекло фиолетовое. Хорошо Вижу же подмозг, видите, да? Но я думаю, это будет самый сложный уровень Хотя, вряд ли, не знаю, да Так Почти с первого раза прошел Ахренеть <смех> можно Даже скиншот случайно сделал Но По сути, мне надо просто Вот так вот, а потом в дырку Но я только по -то туда долетел Так, оп, оп, оп, в дырку да. Я не знаю, как я туда попал. Это сложновато, но возможно, в принципе, это все возможно и не так уж сложно, как может показаться изначально, да. Так, в дыхку, дыхку, и в эту дыхку. Почти, в принципе, я все сделал, оставалось только чуть-чуть влево и. SHIFT! Тупаком долетел, хорошо. Так, я, в принципе, почти попадаю. Я в дыку уже сюда попадаю, но осталось только в эту попасть. Да левее ой а вот это читы немножко shift есть это было проще чем прошлый уровень и позапрошлый короче ребята последний уровень нажимаю на кнопку и ты чё издеваешься что ли это а чё за подстава Райнбой? бой посмотрите какая красота хотя на самом деле не особо и шерсти как-то красивее красиво выглядят. ну ладно так, это дырки или нет? Я вот это не могу понять. Вот это, по-моему, дырки, вот это. Да! Так, есть, есть, есть, есть, есть. И, и вот надо было сюда. Так. Тут вот таким вот образом, оказывается, все легко проходит сам. Так, ну я думаю, то, что это точно последний должен быть. Не, в принципе, мне нравится. Действительно, это реально круто. То есть, мне прям нравится эта карта. Давай, давай, давай! Блин, почти, но в принципе я немножко продвигаюсь. Прохожу постепенно, прохожу, ребята, прохожу. Ты чтоб тебя, блин. Но я не скажу, что это прям радужный уровень. Да, он радужный, конечно, но мне, честно говоря, шерсти как-то красивее казалось. Не казалось, а так и есть, реально. И шерсти как-то круче это выглядит. Особенно из новой, после 11. Так, знаете, что надо вспомнить? Я разработчик карты, типа. Поэтому я сейчас нормально все пройду. Да, хорошо. Эээ, что я сейчас дыху не вижу. Я какой-то слепой или что? Наконец-то! Наконец-то! Есть! Я сюда упал. И теперь надо, получается, вот этот блок упасть. И надо, получается, вот так вот делать. А потом сразу сюда. Я сильно перестарался. Чтоб тебя... Так, давай прыгай, пока ты бессмертен Пару секунд Пока майка все это прогружает Дело Ай-яй-яй-яй-яй Это было плохо Да чтоб тебя Так, допустим, все, думай Это прям какая-то мозаика Если присмотреться, это прям реально Мы на какой-то мозаике стоим Ну, сейчас мы не на мозаике, но вот это следующее Это прям как мозаика, если присмотреться Прям реально красиво да чтоб тебя блин ты издеваешься или что а на краю упади делай вот так вот опа опа опа опа блин не успел не успел не успел э, засомневался знаете я сейчас уверен то что я это уже час прохожу мне кажется уже трехсотая смерть была <с> если честно даже не двухсотая. так О, четко четко четко давай давай а -а -а. ты издеваешься ты издеваешься, реально. Блин, почему я появляюсь задом постоянно? Почему я не могу сразу здесь появиться, блин? В эту сторону смотреть. Мне позже вот так вот сделать, знаете, вот вот так вот. Самому спам поинт сделать и все, и нормально будет. Чтоб номер нормально появляться. Не почему-то слону сзади, сзади появляюсь. Давайте я сделаю вот так вот. Не знаю, сзади буду появляться, не сзади. Да, я появляюсь. Он нифига себя сделал. Вообще круто, блин. Молодец. Че это твоил? Посмотрите, что я тебе делаю. Я тебе стекло попадаю. Охренеть. Охренеть. Лев, ты красавчик. просто. Ты молодец, реально. Это... У меня сейчас все, мозг сейчас сломается. Опа. Пошел, пошел, пошел. Раз, раз, ран, ран, ран Мусором. Все, погнали сюда. Есть, давай. Опа, раз, два. Я разработчик карты, я разработчик карты, я разработчик карты, я все пойду на Изи просто Изи, потому что это моя карта. Это моя карта, да-да-да. Угу. Я разработчик карты, нормально. Я разработчик карты, я разработчик карты. Сейчас все пойду на Изи, потому что я могу. Я тупом пока что дохожу, но, в принципе, уже скоро... Да ты задолбал, ну что ты в этот г ⁇ блок ввязываешься? В третью эту дыру. Попади уже, по-человечески, как нормальный человек, блин, а не как этот самый, давай, давай, давай, Пляха, -доб. меня задолпало это уже дело, блин, я... этот самый сложный уровень, блин, почему так сложно, почему, почему я отгребанный вот этот блок не могу попасть, блин, мне что, читы есть что ли? Я такие сложные уровни здесь уже прошел, блин. И вот этот не могу пройти, вот эту хероту, блин. Вы что, издеваетесь, что ли? Реально, что за дичь-то, блин. Я сколько уже снимаю вот этот уровень? Мне кажется, минут 20 прошло. Мне, правда. 15 точно. Но это так сложно, реально попасть в эти дырки, что ли? Ты что, издеваешься, что ли? Ты что, не можешь пройти? Короче, пошел нахер ты, разработчик, блин. Все, короче, я буду собой, я все это пройду нормально. Все, пошел ты нахер я сейчас нормально сейчас вот все сейчас погну пальцы все как надо да вот все я готов о-о-о все все сейчас сейчас ровно сяду все-все да нормально сейчас все будет так беру правильный ракурс вижу вижу-вижу полетел полетел и долбанулся да пошел ты нахрен уже со своей хернёй Ах, пожалуйста пойди уже это говно глюк 0 чтобы закончить это ебаное видео я уже не могу это уже походить это было лучше это было лучше но можно еще лучше да чтоб тебя с мелагами, блин я уже и так анимацию выключил меня добивают просто изнутри уже блин меня уже просто добивают, ребят, не проходите короче, скиньте, пожалуйста если вы будете скидывать дропер карту пожалуйста, скиньте нормальную карту вот, не вот такого масштаба маленького, а большого и и и легче, потому что я не могу уже в, в эти блоки, блин, падать блин, хорошо, что действительно не я разработчик потому что издеваться над игроками я не хочу, да я не хочу а этот разработчик карты, видимо, хочет вот эта рожа. Сейчас докрутится, смотрите, посмотрит на нас. Вот она. Она хочет, да. Давайте по посмотрю, сколько я умею уже. 399 смертей, блин. Охренеть. Охренеть можно. Да иди ты, блин, одежда, блин. Вс, падай, падай, падай. Вс, до свидания, блин. Вс, вс, я готов. Сейчас будет четырехсотая смерть. Но она должна быть красивой. Опять не успел. Но это было 400 я Офигеть, ребят, я даже, не, я даже не преувеличиваю. Это действительно так. Я действительно уже столько раз сдох. Жалко то, что не показывается, сколько я сдох там справа. Или э, в каком уровне сколько. Я не знаю, я себе смехтей просто набиваю. Я сколько уже раз? 425. есть, блин. Я, я, я не знаю уже после, что это сказать. Это самый хардкорный уровень, просто, я не знаю, как его пройти, ребята, просто помогите, помогите просто, как это дело пройти, блин, я не могу уже, блин, сколько уже можно, блин, вообще не могу пройти, я уже бомблю просто. Я не знаю, это реально жесть какая-то. Я уже сейчас задохнуть просто. Я хочу просто уже пойти и что-то другим заняться. Я уже хочу просто мон монтаж ролика завершить. Или начать хотя бы. Я не знаю, я хочу уже что-то другое сделать. Я уже устал долбиться и нажимать на эту ёбаную кнопку. Возродиться. Блин. Сколько реально можно уже. Я был бы хотя бы какой-то масштабный дропик. Но я просто каждую секунду умираю даже. Ладно бы как-то, я не знаю, какой-то прогресс был, понимаете. Но я... Я просто одно и то же действие повторяю 25 раз уже. Хотя какие 25 раз? 250 раз, блин. Я уже не преувеличиваю. Действительно, я уже столько раз его повторил. Я уверен в этом. Ааа. Пройди. -а -а, Надо успокоиться. Надо успокоиться. Во-первых, можно попробовать пройти без Исукспака. Да. Не знаю, но оно как-то здесь лучше, знаете, отображается. Почему я так сразу не сделал? Почему я вообще стал записывать без текстур блин это видео блин это ж допих а не похуха блин давай давай сейчас на изи пойдешь я уже даже текстуру поменял ну кстати уже прям как будто с другого ракурса как-то с другого глаза смотрю как-то даже приятнее стало на самом деле вот никому такое не пожелаю смотрите сколько уже смехте сделал Мне 450 я не знаю, насколько уже можно. Я уже ненавижу этот, этот дропер. И мне он изначально не понравился. И, видимо, он мне начал мстить из-за этого. Надо было сказать, какой красивый дропер. Охигенный просто. Умер бы всего лишь 20 раз, и все бы, и прошел бы. Но нет, надо же, блин, было обосрать его. Сказать то, что из шерсти лучше, блин. И он начал мне мстить, блин, из-за этого, да. Подстава долбанная, блин. сердце болит от этого дела оп оп это самая жесткая пакуха ой какая паку когда я уже лучше бы 5 паков прошел это легче бы блин, легче бы по времени конечно больше бы но там разнообразие хотя бы есть почему я не могу я пройду это я пройду да я понимаю что это всего лишь игра грёбаная я я знаю я нормально сюда да но я должен это сделать я уже должен я раз уже начал то я уже должен это сделать да да пам, да да да да пам, пам. да да да да да да да еще да да да да пам па па пам пам пам па па па па пам па па па па па па Бля, трупом долетел в 100% туда, куда надо. Я прохожу, я прохожу. Нет, не, глазей. не, не с глазей. Не с глази. Я сейчас пойду это дерьмо, Потому что меня это задолбало. Чика-чика, чика, чика, чика, чика, чика, чика, чика. Сейчас все будет. Сейчас, сейчас, сейчас, все бодет. Я же на этом уровне это говорил или нет? Да? Сейчас все будет, сейчас на изи все пройду да конечно блин на изи блин хи изи блин давай опять это так пой пой у тебя же что-то получалось так у меня же была нормальная музыка там та та та та ай ай ай я, я, блин, то со стула не испрыгнул. Сейчас, ой я даже отъехал. <сöring> <сöring> Капец, ребята, я <социальное взаимодействие>, Социальное взаимодействие доступно только в Где это что это? Типа какая-то кнопка? Это же новая функция в один шестнадцать четыре? Блин, охите, это плошо, ребята. Ой, боже, слава богу, слава богам, блин. С, Иди ты нахер, тропе я тебе шатал просто. Тебя... Если это не последний, С, спасибо. Это последний уровень. К фол фол дроп б а нас, Да сам ты скотина-дроппер, блин Вот как эту карту надо было назвать Скотина-дроппер, где я? Где я? Чё такая темнота страшная? Где я? Меня закопали Вы что хиели что ли? Где я? Ой, ой, а я в какой-то Жопе мило. А я здесь и должен был заспавниться, это очень странно Ладно, фиг с ним Фу есть масштабы ей так надо даже поясовку побольше сделать Э! я где я где это не склейка была, это я реально как-то телепортировался туда короче все я буду сейчас бомбить все бомби бомби бомби сейчас будем все взрывать все ребята будем бомбить бомби бомби давай есть Всё, командные блоки взорваны анимация включена все никто не будет больше страдать на этой карте все я всех всем помогу все последний уровень не проходите да все все нормальные уровня этот вот это козел да вот это козел блин я его проходил больше наверное, чем все остальные уровни вместе взятых охереть блин что-то забудка блин я в ней жить не хочу, ну, иди, давай, давай, давай, Все, я сейчас буду взрывать, ребят, я буду сейчас взрывать. Да, я знаю то, что вам может быть такое не понравится, типа, то, что я тут как-то это бомблю, типа, не знаю, уже мотивируюсь прям, не знаю, неадекватный, но, ребят, ну, вы что то думаете, будете адекватным после того, как я, э, когда вы будете проходить это да, почти час, да вы бы с 4 либо уже бы 15 раз, да, конечно, я бы поверил, что вы бы это прошли дело, блин. Все, отлично, ребят, все, есть, я взрываю это говно чертовое, все, я взрываю это гебанное стекло, и, и вот это, нет, это нормально, вот это я взрываю, Оно у меня еще убивает, твай. Короче, ребята, вы видите, как меня довела эта карта, я не знаю, насколько это видео получилось, я надеюсь, то, что больше 40 минут точно не, не будет, или... но я постараюсь сделать его вообще на 30 минут, я буду много выезжать, но, ребята, скорее всего, выйдет на лайв-канале, поэтому, если что, э, ссылочка, если что, в описании будет на ролик на лайв-канале, если я его выпущу про дроперы, то есть, э, как я проходил именно вот этот дропер радужный, просто по времени я его выложу и так далее, то есть, по отдельности, без монтажа, без всего, и то есть, вы как бы... Э, его тоже обязательно посмотрите хотя бы по времени то есть зайдите посмотрите сколько ролев длится потому что если честно я думаю то что на ну, полчаса здесь есть и это все придется мне сейчас монтажить вырезать. но в принципе я кстати зарвал его да хоть какая-то хорошая новость эти в принципе уровни проходимые вот это Ой, не вот это нормальный кон конечный уровень вот этот радужный это просто жестяк это я думал то что будет чуть чуть сложнее но не настолько же да я конечно может быть сам как-то тупо проходил но я не знаю но я же стараться и так и так Фух, я не знаю ребят что еще сказать я я, я сону рад то что прошел этот эту карту да в принципе я полтора года это не проходил в принципе что я мог ожидать то что я пройду легкий дропер на самом деле, я, я действительно ожидал, то, что я пройду легкий дроппер, не то что легкий, но такой средненький, не сильно сложный, но мне отомстил разработчик или не разработчик, я не знаю, я обещал, когда я записывал дроппер в 2D, то что я буду записывать где-то раз в месяц и так далее, буду записывать дроперы, но я этого не делал полтора года. То есть я записывал там какой-то гравити и так далее, но это не игра, это не карта, да, в принципе, как бы, но ну это конечно похоже, это тоже дропперы, но все-таки, то есть как бы и то там как бы не расметиться это было. Короче все, ребята, <с... <с...> скидывайте если что нормальные дропперы, потому что я такой больше проходить точно не буду, да. Лучше похух, честное слово, я раньше похух ненавидел. В том понимании то, что я начинаю его проходить и мучаюсь там 15 раз. Но это намного сложнее. Идите вы все нафиг просто. Все, я бомблю все нафиг. Даже сам бомбануться уже. Динамичность взорваться. Всем спасибо. Пока-пока. Удачи. Да. Удачи.